В служил на он получил травму в районе Демальцева, поэтому он получил тяжелое ранение, мы видели, он нижней конечности, но был травмирован ему левый глаз и с целью восстановления зрителя была сделана ему замена травматической катаракты на новых хрусталиков. Когда касается таких тем, мы привлекаем волонтеров. Ну не волонтеров, а это как бы мы сами тут организовали свое волонтерское небольшое движение официальное. И поставщики расходных материалов берут на себя эти расходы и мы делаем операцию за их счет. Мы много сделали очень операций, но если честно, такой хрусталик впервые имплантировали. Да. Самый, ну, как бы, самый навороченный, скажем так. То мы не считаем. Дело в том, что есть плановая хирургия, есть ургентная. Ургентная хирургия это по мере поступления, а плановая хирургия, вот видите, ранение было еще в феврале, вот в декабре его только прооперировали, но у него срочности не было, там у него была частичная травматическая катаракта, которая, конечно, мешала ему хорошо видеть, но в плане, в плане что ургента здесь уже нет, он в плановом порядке был. Как он решил свои проблемы с другими, как бы сказать, местами, которые пострадали во время травмы, во время ранения, поэтому сейчас мы уже ему сделали отсроченную плановую операцию. Но мы находимся на связи с начальником отделения, с врачами госпиталя, и поэтому по мере поступления, если необходима какая-то консультация, мы или выезжаем к ним, или бойцо привозит сюда, и мы Показываем высококвалифицированную специализированную помощь. Ну, я думаю, несколько было таких сложных операций. Но самое главное, что были ранения, такие тяжелые, проводные, перфоративные, с инородными телами. То, что я думаю, самое приятное, то, что нам пришлось вернуть. Получилось, получилось вернуть зрение бойцам. Вот самое главное. К сожалению, Товарищи ученые разрабатывают такое оружие, чтобы как можно было сильное повреждение. Это, конечно, это проблема большая. И бывает, что бойцы поступают с очень черновыми ранениями, и мы выезжаем туда и участвуем в консилу, принимаем решение, что перспективы никакой нет, и поэтому глаз приходится удалять. Это, как правило, к сожалению, никто не звонит и даже не понимает, что, что, что они здесь получают. Понимаете, к сожалению, это факт. Ни один не позвонил.